Итак, всем привет! Сегодня я хотел бы поговорить о такой теме, как понять, то, что я хочу, вообще мне по судьбе положено или нет. Стоит ли мне тратить силы и добиваться своих целей? Может быть, случится такое, что мне не положено это иметь, и сколько бы сил я ни потратил, я этого не добьюсь. Это может быть покупка машины, квартиры, это может быть какая-то должность в банке, или же... А, а как мне и стоит мне вообще выйти замуж за этого человека или жениться на этой женщине? Девчонки, особенно для вас будет интересна тема, потому что ко мне часто приходят клиенты с этим запросом. Смотри до конца, и ты узнаешь ответы на все эти вопросы. Еще раз привет! Ты на канале Бромовет. Здесь мы обсуждаем жизнь, психологию, философию, наше общество, и я пытаюсь предложить для тебя разные пути решения психологических и иных других проблем, которые у тебя могут возникнуть. Меня зовут Антон Шульгин, я дипломированный психолог. Если у тебя есть психологические запросы, пожалуйста, приходи ко мне на консультацию, я буду рад тебя видеть. Итак, поехали. Сегодня давайте разберем такую тему, как понять, положено мне что-то в жизни или нет. Как я уже в начале ролика сказал, особенно для девчонок будет полезно, вот слушать внимательно. Когда вы встречаете, например, мужчину, да, который вам понравился, и как вот понять вообще, а стоит за него выходить замуж, стоит с ним развивать отношения или нет. Или для мальчишек тоже полезная тема будет, вот идти на какую-то работу или не идти, вот, покупать эту машину или нет. Есть множество разных способов, как вообще в принципе понять, нужно это делать или не нужно. Обычно, обычно, к своему сожалению, я вот про себя тоже расскажу. Я иду по самому, наверное, невыгодному пути. Я просто слушаю свои чувства. Что мне говорят чувства? А чувства обычно говорят, вот хочу, не хочу. Но это далеко не самый верный способ принятия решения. Как вот мои чувства, захотели или не захотели. Потому что чувства порой обманчивые, и могут нас завести туда, куда не нужно заходить. Давайте подумаем, вот какие у нас есть вообще в принципе способы принятия решения то есть вот что мы можем сделать ну вот опереться на чувства раз да очень редко кто вообще опирается на разум делают сугубо такой вот расчет с позиции разума стоит не стоит плюсы минусы ну мало на самом деле так поступает дальше есть способ какой у нас ну мы можем например спросить что-то у авторитетов у наших родителей старших да там бабушек дедушек потому что они уже прожили жизнь они уже сталкивались с такими либо подобными ситуациями и у них есть опыт и эти люди они желают нам добра поэтому мы можем у них спросить а как правильно поступать либо же мы можем например спросить у наших друзей как, как ну, фактически то же самое мы спросим какой у них опыт как они поступали в той или иной жизни ситуации к чему это привело еще на ум приходит это вот конечно же астрология поскольку я тоже занимаюсь астрологией она мне нравится я стараюсь подчеркнуть те знания которые из других источников ты не подчеркнешь, астрология тоже может дать хорошие ответы, по крайней мере, может уберечь тебя от совершения больших ошибок, которые тебе причинят большой ущерб. Вот фактически два таких способа, которые мне сейчас пришло на ум. Сегодня в таком в режиме свободном пообщаемся на эту тему. Так, что, собственно говоря, предлагаю я? Какой я предлагаю? механизм механизм психологический механизм чтобы понять а нужно это или нет всего существует два простых вопроса на которые тебе нужно ответить вот неважно кто ты и неважно какой у тебя стоит вопрос какая стоит дилемма. соответственно если ты что-то хочешь еще раз повторюсь машина квартира должности женитьба свадьба да вот особенно опять же по подчеркнуть про девчонок очень много вопросов которые приходят ко мне на консультацию девчонок и спрашивают вот есть молодой человек красивый нравится вот не могу понять стоит не стоит да а вообще здесь сейчас в режиме в этого ролика я хочу дать вот одну методику самую простую которая как бы способен любой человек воспользоваться ей и ответить себе на этот вопрос на своих же консультациях я даю ее, ее же, но только более расширенную, более сложную. там уже нужна именно работа психолога и она как бы ну немножечко более точная что ли. но это тоже хорошая методика, с которой я с вами делюсь. итак, первый вопрос, на котором нужно понять понять. вот э, эта вещь, да, вот ну предположим мы давайте так, вот раз уж стал про девчонок говорит что-то у меня сегодня прям на уме одни девчонки. значит э, как понять Встретил человека, вот как, как, как понять, вот, ну, нужно с ним продолжать отношения, серьезно развивать или нет? Для этого нужно ответить всего лишь на два вопроса. Первый вопрос. Насколько легко и естественно этот человек вошел в твою жизнь и насколько легко и естественно развиваются отношения? Опять же, давайте так вот, чтобы не было сухие, чтобы я не говорил сухие данные, я просто расскажу свой жизненный пример. Вот у меня есть жена Анна. У меня с ней с ней все было легко и естественно. Она очень легко и естественно вошла в мою жизнь, и мы очень легко и естественно стали с ней встречаться. Давайте так, сначала расскажу, что значит нелегко и неестественно. Когда я искал себе жену, я сталкивался с очень нелегким, способом развития отношения с девчонками в чем это выражалось то есть когда я знакомился с женщиной да я ей позвонил она трубку не взяла она мне позвонила я ушел я говорю слушай давай туда сходим я не хочу мне не интересно игру я, я она говорит а давай туда я говорю, а я там был мне не интересно и все время какие-то вот препоны то есть нет вот этой какой-то легкости ее нету. И самое интересное, вот в этот момент, если послушать из себя свой голос, как говорится, свой внутренний голос, он тебе скажет, что-то не то, вот что-то не так. Но поскольку наши чувства сильно вовлечены, мы говорим, да не, не, не, не, все хорошо, мне она нравится, я хочу с ней быть. И идем дальше с ней развивать отношения. И вот у меня в 100 случаях из 100, вот прям в 100 случаях из 100, ничего серьезного не, скли, не так и так и не развивалось. Это вот мой такой опыт. То есть, вот когда вот с самого начала я смотрю, вот оно не идет. Вот не идет. Какие-то все время, знаете, вот как ездишь по, по, маш... по, по дороге. И там знаки. Ограничение скорости. Проезд закрыт. Поворот запрещен. Снижай скорость. Кирпич. То есть, все время знаки, которые тебя останавливают. И ты понимаешь, что как-то ну что-то не то. И точно так же здесь. Когда ты познакомился и смотришь, что это как-то ну, неестественно. И она идет. И как-то это нелегко. На каком-то вот надрыве. На каком-то вот какое-то все время какая-то неловкость возникает особенно когда вот не знаю, встретился вроде так понравилось а вот что-то сказать не знаю что сказать вот бывали такие ситуации вот сидишь как дурак думаешь блин ну ты же психолог ты много чего знаешь а, а просто мысли в голову не лезут и то есть вот оно не идет как-то например вот машину покупаешь да то же самое. Не можешь найти. Нашел, посмотрел, она какая-то битая оказалась. Документы, что-то как-то не все в порядке на нее. Вот любое какое-то действие, которое тебе нужно сделать, принять решение, да, что-то ты, ты хочешь заиметь. И вот оно как-то нелегко идет. Вот, я думаю, все понимают прекрасно, о чем я говорю. Идет с, большими, с большим скрипом. Вот с большим скрипом. И давайте вернемся к моей истории с женой. А, значит, позвонил своей подруге и говорю: слушай, а у тебя есть какая-нибудь девушка на примете для серьезных отношений? Вот, вот хочу себе семью. Вот я прям вот дорос до того, что я хочу жену, детей, хочу серьезно создать семью. И что значит легко и естественно? Она мне говорит, да, у меня есть моя подруга Анна. Вот ее номер телефона. Позвони ей. Я заканчиваю говорить с своей подругой. Сразу же набираю моей будущей жене. говорю, Анна, здравствуйте, здравствуйте. Я там такой-то, такой-то, значит, друг вашей на нашей общей подруге. А, давайте с вами поговорим, познакомимся по телефону. У нее было время обеденного перерыва на работе, я там позвонила ей в обед. Мы с ней поговорили минут 20-30, я понял, что хорошо, мне понравилось, интересно. Я говорю, слушай, давай встретимся. Она говорит, давай. Когда? Я говорю, давай сегодня. Давай. Сегодня же, в этот же день мы с ней встретились. Вот прям сразу же я к ней приехал на работу с цветами, подарил цветы, отвез ее в ресторан, мы хорошо там покушали. И мне понравилось, реально классно, девчонка, все мне понравилось. Я ей вроде приглянулся, ну как, вот она мне говорит, говорит, тоже очень сильно понравился. И я в конце встречи ей говорю, слушай, ты завтра что делаешь? Когда завтра заканчиваешь работу? Она говорит, как обычно в 6? Я говорю, в 6, в 6 я у тебя. Я приехал к ней второй раз. На следующий день в 6 часов забрал ее с работы, опять мы пошли погуляли в парк. И так мы ходили, гуляли, практически мы встречались каждый день на протяжении, по-моему, трех или четырех недель. В районе, по-моему, ну, месяц где-то вот так мы встречались. Максимум, может быть, один-два раза мы не встретились. Что-то были какие-то дела. Я даже сам удивился, что вот как-то вот судьба так складывается, что у меня э, никаких дел в это время не было, никаких клиентов, вообще ничего в это время у меня не было, вот ближе, ближе к шести. И она заканчивала работать, у нее никаких дел не было. И нам было очень легко и естественно встречаться. И где-то через месяц я ей сказал, слушай, приезжай ко мне, э, в, ко мне домой, Будем с тобой жить вместе. То есть через месяц я за ней приехал, собрал ее чемоданы, все ее вещи. Было много вещей, пришлось сделать несколько ходок. Но так или иначе все собрал, привез к себе домой, выгрузил, и мы стали жить вместе. То есть фактически через месяц мы съехались, стали жить вместе. Через год мы поженились, и через три года мы повенчались. Все. Очень все легко и естественно. Соответственно, девчонки, вот особенно вам. Если это ваш человек, вот если это твой человек, вот поверь мне, это должно быть все очень легко и естественно. Никакой наигранности, никакой фальши, никакой вот неловкости. Вот я когда я с ней встречался, я точно знал, что говорить. Она знала, что никаких неловких пауз, никаких неловких моментов. Сама, вот, ну как будто вся наша жизнь она подталкивала к тому, чтобы мы были вместе. И, собственно говоря, это первый, первый момент, на который первый вопрос, момент на который нужно обратить внимание, это должно прийти все очень легко и естественно. И второй момент, тоже немаловажный. Тоже немаловажный момент. Вот, рассказывал историю, как познакомился с, с своей женой, аж что-то в горле пересохло, <laughs> вспомнил, было и чувства. И второй момент, тоже очень немаловажный. Ваши чувства, вот твои личные чувства, должны быть максимально спокойны при принятии решения какого-то. Вот, например, когда я вместе с женой... Мы покупали квартиру, мы купили квартиру как-то недавно, и когда мы ее покупали, и мои чувства и чувства жены были настолько спокойные как будто бы это просто вот оно должно было быть вот, вот она просто должна была появиться и все то есть никто не бегал не кричал вау-вау квартира квартира квартира так вот такого не было потому что вот яркий показатель того что точно произойдет какая-то ерунда это если твои чувства слишком сильно возбуждены ты слишком сильно воодушевился чем-то Покупкой квартиры, машины, молодым человеком. Неважно, если ты слишком сильно возбудился, то есть твои чувства слишком сильно в этого захотели, ты несколько дней там толком не можешь спать, ты там переворачиваешься, ты постоянно об этой вещи думаешь, тебя аж прямо так вот трясет. Вот это точно яркий показатель того, что не надо это делать. Тоже в моей жизни было огромное количество моментов, когда я покупал какие-то путевки, я посмотрел, как там было классно, как там было классно, приехал, там ремонт отеля какой-то тайфун я там весь свой отпуск провел фактически там чуть ли не в подвальном помещении был так момент один поездка в америку тоже как-то так воодушевился что мне просто взяли и визу просто визу отказали я, там потратил деньги на билеты на визу там я причем еще много денег потерял Яркий был показатель для меня, вот я прям вот когда воодушевился, что вот поеду туда-туда, там в Лас-Вегас, туда-там на Гранд каньон И мои чувства превышли в очень большое возбуждение, я там целую неделю ходил, прям в предвкушении этой поездки И в итоге мне, когда я все оплатил, мне отказали в визе и Это я говорю к тому, что это второй очень яркий показатель того, что если твои чувства слишком сильно возбуждены то вот поверь мне, вот можешь, кстати, сделать эксперимент. Можешь сделать эксперимент. Ну, во-первых, давай договорю фразу, поверь мне, будет ерунда. А еще договорю фразу, которая заключается в том, что будет стопроцентная ерунда. Вот стопроцентный какой-то будет косяк. Можешь сделать эксперимент. Вот когда на твоем горизонте замаячат какой-то объект, что-то, что ты сильно себе захочешь, да, что ты захочешь, то ты посмотри, насколько сильно ты к нему привязался, насколько сильно... Твои чувства возбуждены, насколько легко естественно, это идет. И просто потом вспомни свое состояние и посмотри, на что оно будет. Что будет по итогу. Итак, давайте я вот сейчас некоторый вывод, некоторые заключения подведу для того, чтобы понять, положен тебе вот лично там вот мужик, да, по судьбе этот или нет, вот эта квартира, или вот эта женщина, или это поездка, или нет методика очень простая. Для ее можно использовать любой человек, без психолога, без подготовки, без всего. Нужно просто посмотреть, насколько легко и просто это приходит в твою судьбу, раз если идут какие-то скрипы, какие-то вот тертости, ограничения, что-то не так ты чувствуешь внутри, что-то что-то тебя держит и не дает этому а, случиться. Это раз. И второй момент: твои чувства должны быть максимально спокойные. Если твои чувства спокойны, и ты чувствуешь, что вот, вот этот вот мужик, вот он просто должен быть в моей семье, должен быть да, в моей семье, должен быть со мной, или вот эта квартира, или вот эта женщина, неважно. Вот как будто бы это свершившийся факт. Что, то есть ты знаешь, что вот, ну, ты из разряда, когда ты идешь в магазин за хлебом, да, ты же знаешь, что ну да, то есть пойду в ваш, сейчас куплю продукты, и все. У тебя нет вопросов там, а куплю их, не куплю, а будут они, ну не будут, пойду в другой магазин, куплю. Что твои чувства максимально спокойны. И обычно всегда происходит все хорошо. И точно так же здесь. Если тебя трясет, если твои чувства неспокойны, значит, это яркий показатель того, что ничего хорошего не будет. Итак, я хотел бы услышать от тебя твое мнение. Все ли тебе было понятно, доходчиво ли я все рассказал, что понравилось, что не понравилось, пожалуйста, напиши в комментарии. И вообще, я тебя призываю, пожалуйста, пиши комментарии, подписывайся на канал, ставь лайк. Меня, как любого человека, очень сильно вдохновляет, воодушевляет, когда мои истории, мой какой-то опыт которым я делюсь с людьми люди оценивают этот опыт банально тем что там поставил лайк там подписался написал комментарий, мне это воодушевляет еще больше и дальше писать ролики напиши пожалуйста какие тебе темы были бы интересны, чтобы я разобрал какие темы чтобы я рассказал я это обязательно сделаю на этом все жду тебя в следующих выпусках пока